Ну что ж, коллеги, всем добрый день. Сегодня мы проводим заключительный вебинар в этом году, последний, посвященный новому модулю управления памятью в системе управления лицензиями «Гардан Station. Меня зовут Тимофей Матриницкий, руководитель направления «Гардант». И сегодня мы поговорим про… вот Мы раньше с вами на других вебинарах уже, раска... уже говорили про сетевые лицензии, про а, саму систему управления лицензиями, про продукты, про то, как это все работает – но так получается, что стандартные механизмы лицензирования вообще в любой системе лицензирования, они не всегда решают все кейсы. Вернее, скажем так, они решают только очень малую часть кейсов, потому что количество различных вариантов того, что может потребоваться разработчику программного обеспечения с точки зрения лицензирования, их на самом деле огромное-огромное множество. Поэтому требуется некий... Такой универсальный механизм, который, да, он будет менее удобен, менее автоматизирован, потребует какой-то ручной работы, но тем не менее позволит решать самые-самые разные кейсы. Именно для этой цели был разработан новый модуль управления памятью. Для начала немножко про сценарий использования. Я думаю, вы всех, все их прекрасно знаете. Прежде всего, это какие-то кастомные схемы лицензирования, которые не решаются стандартной функциональностью. То есть это ограничение, например, по версиям, программного обеспечения, по каким-то параметрам операционной системы, количество и типу используемого оборудования. У нас на удивление какой-то частый кейс – это дословно лицензирование по количеству ядер процессора, по количеству ядер процессора, который единовременно ПО может использовать, то есть покупается. ПО – это представляет собой некий такой, скажем так, монитор, не в смысле дисплей, а в смысле ПО для мониторинга. И в зависимости от купленной версии используется… Один процессор, два процессора, три, три процессора. То есть, скажем так, лицензируется, по сути говоря, производительность софта и та, та производительность, которую он может потребить с оборудования, с компьютера. Второй, второй сценарий – это какая-то справочная информация, чего угодно. Это имя покупателя лицензии, это описание версии продукта, это сообщение какое-то для пользователя, что угодно. И третье – это какие-то служебные данные, настройки продукта, настройки доступа там, к каким-нибудь облакам, какие-нибудь ключи шифрования, чего угодно, что пользователю не выводится, это чист, чистый внутряк. Вот есть эти три сценария. Для всех из них, естественно, подходит э, модуль управления памятью. Немножко про принцип работы. По главу угла, как всегда, ставится система управления, все, все происходит через нее, то есть вендор, например, разработчик, создает элемент памяти. Для тех, кто использовал Гардан ТСДК – Привычно, наверное, вместо элемента памяти использовать ячейку, защищенную ячейку. Вот элемент памяти в новой системе – это защищенная ячейка в Гордан ДСДК. Создается защищенная ячейка, она заполняется какими-то данными и включается защищенная ячейка в лицензию, лицензия записывается в ключ. И защищенная программа уже по в соответствии с тем, как это настроил разработчик, читает и пишет данные в, из этой ячейки или в эту ячейку соответственно защищенных ячеек понятно что в ключе может быть много создание элемента памяти немножко подробнее разберем как это все работает понятно что создали элемент в системе элемент памяти это штука глобальная то есть она может присутствовать не в рамках какого-то одного продукта она может присутствовать в рамках разных продуктов ну я Чуть-чуть позже, как на демонстрации, покажу, что имею в виду. Второй момент – это запись данных, то, что наше ПО должно будет считывать из этой ячейки. Какие-то данные, либо это кастомная схема лицензирования, справочные данные, какие-то служебные. И помещение элемента памяти в продукт. То есть, если вы помните, у нас… Ну, сказать, что основным, одним, одним из основных элементов, объектов, вернее, в системе Garden Station – это продукт. Продукт – это, по сути говоря, лицензия, которую вы отгружаете клиенту. Вы заносите элемент памяти в продукт, и этот продукт уже вместе с компонентами, алгоритмами шифрования и прочее, прочее уже отгружается клиенту ну, внутри ключа. Немножко про структуру продукта. А, продукт – это такой бандл, такой набор некой функциональности. Он включает в себя компоненты. Опять же, потому что я вижу, у нас здесь очень заядлые среди слушателей, а, заядлые пользователи Гарданта SDK, поэтому буду параллели проводить. А, компонент – это, по сути говоря, несколько объединенных алгоритмов объединенных криптоалгоритмов, на которые навешена лицензия. Но в данном случае на компонент 1 навешена лицензия 30 запусков, на компонент 2 — 365 дней. А, то есть это некий э, стандартный механизм лицензирования. И, соответственно, внутри продукта можно добавить вот эти ячейки или, как правильно в новой системе их называть, элементы памяти. В элементы памяти записываются какие-то данные, которые вот вам нужны для работы. Соответственно, продуктов в системе может быть много, в одной лицензии их может быть много, в одном продукте, в одном ключе, вернее, тоже может быть много. Суммарная, суммарный объем ключа составляет 57 килобайт. То есть вы можете все это место... А, важный момент, да. Эти 57 килобайт, они... Это все доступное пространство. Вы можете все это доступное пространство занять, например... Одним продуктом. Или разбить это, занять это пространство несколькими продуктами. Можно сделать один огромный продукт, содержащий только компоненты и не содержащий элементов памяти. Можно сделать наоборот, содержащий там один компонент, а все, все остальные 57,5 килобайт забить какими-то своими данными. То есть 57 килобайт – это общий объем, и как им распорядиться, уже решаете вы. Таким образом, компоненты и элементы памяти, они, ну, по сути говоря, конкурируют между собой за пространство. У них нет какого-то отдельного участка, который, могут, вот, который может занимать только компоненты или только элементы памяти. Чуть-чуть дальше едем. Когда уже вопрос заходит об отгрузке лицензии, появляется роль менеджера по продажам, ну, или это может быть разработчик, ну так как у нас система, система Garden Station на Горолеве, пусть будет менеджер по продажам. Он добавляет в заказ продукт с памятью, ранее кем-то настроен, продуктом, разработчиком. При необходимости, вот шаг 2, тут надо добавить важное уточнение, при необходимости, если это бизнес процессом самоговорен, он редактирует данные в элементе памяти и записывает продукт в ключ. Дальше прошивает ключ и отгружает покупателю по... Как работает защищенная ПО? Здесь на самом деле всего три запроса. Прежде всего, для того, чтобы что-то прочитать из ключа или что-то записать в ключ, именно в элемент памяти, нужно провести логин. Для тех, кто пользовался Гордант СДК, там у вас логин был на ключе. Хотя, что это у вас? У нас был логин на ключе. А в данной схеме это логин на какой-то любой компонент, находящийся внутри продукта, внутри ключа. То есть это некий такой способ искусственного объединения элемента памяти и стандартного механизма лицензирования. То есть, например, вы хотите, чтобы читать или писать в ячейку можно было только, если, например, ну, лицензия не истекла. Тогда вы просто делаете логин на конкретную, на конкретную, в данном случае, фичу, на конкретный компонент, и если эта фича протухла, логин, естественно, не проходит, и чтение и запись становятся невозможными. Чтение данных – это запрос Memory read». Он, опять же, использует параметр «handle», который у нас получился от логина, ID элемента памяти в системе Garden Station, который мы получили, когда его заводили. Пароль – это, ну, по сути говоря, пароль на операцию. Если пароль указан неправильно… Естественно, никакого чтения, никакой записи не будет. Если пять раз неправильно указать пароль, ячейка вообще заблокируется, из нее вообще нельзя будет ничего, в нее, в нее нельзя будет ничего записать, нельзя будет считать. Размер буфера, который считываем, адрес смещения и сам буфер. Важный момент, вот при, при демонстрации буду это показывать, будет достаточно наглядно. Когда данные храня, уже загружены в ключ, в ячейку памяти, они лежат там в, в бинарном виде. То есть абсолютно любые данные, которые загружаются в ключ, они лежат единым куском в бинарном виде. А программа, ваше приложение, без вашей помощи, она в автомате. Она не знает о том, вот этот вот единый кусок, лежащий в элементе памяти, это некое единое значение или это несколько разных значений. Поэтому это, этому вы должны будете научить свою программу сами. То есть с какого смещения, сколько байт читать. И таким образом уже вы принимаете решение о том, вот с, с, с такого-то по такой-то байта бай, бай бай лежит такой-то параметр, а с такого-то по такой-то такой-то. То есть с точки зрения ключа, это вот просто элемент памяти, это просто какой-то единый набор каких-то данных. Без разделения, без указания типа, вообще без всего, просто вот единый, единый кусок. Теперь по поводу, перейдем к демонстрации. Мы выкатили в бой, пока это такая, скажем так, бета-плюс версия, но уже есть чего показать. Включаю показ экрана. Главная страница Garden Station. Да, отлично видно. Значит, смотрите. Мы начинаем идти по процессу, о котором только что говорили в, презента... в презентации. То есть прежде всего нам нужно создать в системе Garden Station, нам нужно создать новый объект, это элемент памяти. Мы заходим в, в память и добавляем. Во-первых, есть название. У меня да, обычно кризисно придумаю никаких таких названий, поэтому я пишу «Какая-то память». Мы здесь указываем номер, это как раз-таки тот номер, который будет фигурировать в API-запросах. Дальше устанавливаем доступ. Есть доступ, то есть, эм, что программа может делать с данными в этом, в этом элементе памяти. Читать и писать, только читать, только писать. Сразу возникает вопрос, а зачем писать какие-то данные, если их нельзя читать? Это на самом деле... Пока вынесено преждевременно, это будет опция будет использоваться для ключей с загружаемым кодом, то есть когда э, прочитать данные в элементе, когда ПО может писать данные, а прочитать их можно будет исключительно из загружаемого кода, то есть и только изнутри ключа. Поэтому сейчас, поскольку у нас коды пока не поддерживаются системой Garden Station, пока для нас актуальны только первые два пункта. Дальше. Пароль для записи, пароль для чтения. Можем их указать, можем нет, но, скажем так, даже не указанный пароль с точки зрения API-запроса – это все равно пароль. Он равен нулю. Если у вас не используется пароль, в API-запросе нужно будет поставить ноль. Дальше это действие. Это, грубо говоря, то, что нужно сделать с... Вот при накатывании продукта с вот этим элементом памяти, что нужно будет сделать с, внимание, данными в элементе памяти с этим же номером, который уже лежит в ключе. То есть еще раз, у нас в ключе уже лежит элемент памяти номер 4, в нем чего-то записано. Мы, создавая новый элемент памяти, опять же, с номером 4, можем и забивая в него какие-то уже другие данные, можем сказать, как эти данные будут приземляться поверх того, что есть, в ключе. То есть сразу автоматически делаем вывод, что элемент памяти – это вот номер элемента памяти, штука не уникальная, можно создать несколько элементов памяти с одним и тем же номером, но с разными действиями. С, извините, с разными действиями, не туда показываю, с разными действиями. Установка. Установка означает, что данные, которые мы укажем, в, давайте буду говорить во втором, да, во втором элементе памяти, они вот как в тетрисе, просто вот сверху приземляться на то, что уже лежит в ключе. То есть, допустим, у нас в ключе лежало от, там, с нулевого по сотый байт записаны какие-то данные. Создаю новый элемент памяти с тем же номером, выбираю тип действия установка, но размер пишу с десятого байта по тридцатый и указываю какие-то данные. При отгрузке такой лицензии у нас получится, что с 10 по 30 байт мы указываем другие значения. То есть при приземлении такого элемента памяти с нулевого по 10 байт, по 9, то есть будет храниться старое значение, с 10 по 30, вот как в тетрисе сверху свалилось, прилетит новое значение, с 30 по 100 опять будет старое значение. Если мы указываем способ действия перезапись, это означает, что прилетающий элемент памяти с 10 по 30 байт, он перед, перед своим приземлением он удалит все, что есть в ключе, всю, все данные в элементе памяти номер 4. Опять же, важно, важно понимать, элементы памяти влияют друг на друга, только если у них один и тот же номер. Элемент памяти номер 4 никак не влияет на элемент памяти номер 3 или какой-то другой. То есть перезапись – это сначала мы удаляем вообще все данные, и только потом устанавливаем новое. Удаление, соответственно, это, это действие вообще не требует указания каких-то каких данных в данном случае. Это возможность просто удалить из ключа ранее загруженный элемент памяти. Просто ячейку вы, выбить из ключа. То есть, от, то есть, отгрузив элемент, еще раз, отгрузив элемент памяти с действием удаления, я выбиваю исключая ранее загруженный элемент памяти. И, соответственно, все данные там пропадают. Автоматический размер. Элемент памяти, как и ячейка, в случае с SDK, имеет какой-то размер. Мы можем указать здесь автоматический, который будет считаться в зависимости от тех данных, которые мы ведем. Или можем указать вручную. Давайте укажем вручную. CRM ID – просто некий ID-шник для, ну, по сути, произвольного использования. Можно привязать к нему, привязать, вернее, сделать связку, вернее, между элементом памяти в системе Garden Station или другими объектами в системе Garden Station и каким-то объектом в вашей собственной системе. То есть поле кастомное можно заполнять как угодно. Описание, понятно, некоторая справочная информация. Дальше мы создаем параметр. То есть мы забиваем данные, заносим данные в создаваемый элемент памяти. И здесь важное отличие. Вернее, не важное отличие, а важный нюанс. У нас есть возможность указать, выбрать, во-первых, разный тип. Ну, понятно, указать название параметра, указать описание, указать смещение, с которого. То есть это местоположение этого параметра внутри элемента памяти. Выбрать тип. Есть число, есть строка, есть полноценный хекс-редактор. О чем здесь нужно вспомнить? Помните, я говорил, что когда ПО защищенная программа читает или пишет данные в элемент памяти, они, эти данные – это единый кусок. То есть там вот чего-то записано с, вот с нулевого байта по максимально, вот что-то записано. Это один параметр, это разные параметры. ПО об этом ничего не знает. Здесь же, как видите, мы можем расчертить, скажем так, создаваемые элементы памяти на какие-то логические кусочки. Это чисто интерфейсная приблуда, абсолютно. Вне зависимости от того, мы сейчас вот создадим один параметр и через кекс-редактор загоним просто все, что нам нужно, либо же мы создадим несколько параметров которые с разными типами данных, по разным смещениям, то есть такие логические куски. Вне зависимости от этого в ключ попадет все равно, попадет а, единый сложенный кусок. И нужно будет самостоятельно уже вытаскивать это из единого сложного куска, зная размер данных мы же его сами задаем, зная смещение, нужно будет самостоятельно его указывать. Самостоятельно делать выборку данных из вот этого единого куска памяти, который называется элемент памяти. Возникает вопрос, а зачем сделано вот эти параметры, не проще ли было опять вот оставить одну ячейку и пиши туда, чего хочешь. А эта штука, повторюсь, чисто интерфейсная, она помогает... Тем людям, которые будут отгружать лицензию. Вот, допустим, у вас есть менеджер по отгрузкам. Он не разработчик. Для него хекс-редактор – это вообще что-то очень страшное. И возникает необходимость. А как вот дать этому человеку возможность одновременно и задачу выполнить, да, и не накосячить? Именно для этого создаются, создаются параметры. Опять же, вот вы сможете, можете спросить, а чем отличается число от строки? По сути, данные это, ну, одни и те же, выглядят одинаково. Uh, имеется в виду, если я, я, я могу число записать и в число, и в строку. Uh, это сделано, опять же, именно для менеджеров по отгрузкам, потому что есть на, uh, на этапе отгрузки лицензии будет проходить валидация. То есть нельзя будет записать в число случайно там ошибиться и какой-то символ поставить отличный от uh, числа. Поэтому все, все эти параметры ⁇ исключительно интерфейсная тема. Uh, давайте забьем какое-то такое значение. Так, что-то нам здесь еще нужно, ничего нам не нужно. Так, и мы можем создать область памяти. Сразу скажу, что я буду отгружать в лицензию другой, который создал заранее, он у меня очень хорошо ложится например. А, вот, опять же, обращаю внимание, вот мы попали в меню элементы памяти. Здесь хранится, м -м, вот, по сути, вот эти разные, по-разному настроены элементики. Они имеют разные значения. Некоторые из них, вот как здесь показано, имеют одинаковый номер. То есть это некая моя такая коллекция элементов памяти уже преднастроенных. Мне, в данном случае я исполняю роль разработчика, потому что понятно, что продуктов вообще вредно подпускать к, к заведению. Таких вещей. Это вот элементы памяти, чисто разработческая тема. Разработчик должен сам ее создавать. Потому что, опять же, ему же встраивать потом опис смещение этих высчитывать и так далее. Теперь что мы делаем? Мы создаем продукт. Создаем продукт, опять же, вот у нас есть коллекция. Мы создаем продукт. Ну, продукт с памятью пусть будет называться. Опять же, у нас есть номер, который... Ну, нам может пригодиться, а может нет, в зависимости от бизнес-кейса. В, в большинстве случаев он не пригождается, это просто некий айдишник, который нигде не используется. Но может использоваться и в утилитах автозащиты, и в API. Для дополнительной привязки э, ПО, вот, к, уже к ПО к продукту. ПО обычно привязывается к компоненту, к фичим. Но дополнительно можно придать продукту. Опять же, есть RMID, есть описание продукта, есть способ защиты. То есть либо программная лицензия, либо аппаратный ключ, либо и ту и другую. Есть схема привязки аппаратной, программной лицензии. Мы сейчас не будем останавливаться. И вот мы доходим до формочки для добавления компонентов, элементов памяти. Если вы помните последний слайд, который я показывал в презентации, первый запрос. Защищенного приложения для того, чтобы иметь возможность читать или писать данные в элемент памяти, это GRD-фича-логин. Логично предполагаем, что у нас хотя бы одна фича, один компонент должен быть в ключе. Поэтому мы его отгружаем. Так, нам нужен номер 0. Вот он. Здесь, на всякий случай напомню, мы можем настраивать как раз-таки лицензионные ограничения, указывать. Время, количество запусков, количество дней ну, мы в данном случае оставим без ограничений. Uh, устанавливать сетевые лицензии, работу в этом среде, работу в режиме remote desktop и так далее. Опять же, компонентов здесь может быть несколько. Теперь элемент памяти. Добавим вот этот хочу, не который мы создавали, а вот этот. Правда? Хитрый, правда? Так, мы его добавляем. Вот у нас уже в продукте. Что мы можем сделать в продукте того, что не могли при создании элемента памяти. Вот первых мы его раскроем и посмотрим, от а чего там есть. Там как раз-таки есть два параметра. Есть некое число, есть строка. Вот их значение. Значение от 1 до 9 и вот некий, а, некое слово. Мы можем открыть каждый из, каждый из параметров и уже не меняя ни смещение, ни размер, не перебивая такие значимые поля, мы э, можем просто перезабить значение, если нам это необходимо. Опять же, делать это, продукту, ну, наверное, немножко опасновато, потому что вот я, я сейчас возьму, тут забью в, в значение, которое в три раза, в, в три раза меньше, например и э, что-то в КОП ломается. Поэтому вот с редактированием э, значения элемента, параметра в элементе памяти при, при добавлении его в продукт надо быть очень аккуратным. Потому что все-таки, как повторюсь, это не автоматизированная функциональность. Поэтому здесь очень важно, чтобы все было очень четко. Дальше. Здесь мы можем опять-таки установить ну, скажем так, течение бизнес-процесса. Помните, я говорил, что параметры, в отличие от элемента памяти, параметры эта штука предназначена для помогающей, вернее, менеджеру по, по, по продажам по отгрузке лицензий, ну, не накосячить, скажем так. Здесь мы можем установить, что один параметр, менеджер, может менять при отгрузке лицензии вот, допустим, число, а вот строку он ни в коем случае менять не должен. Она должна быть гвоздями просто забита. Поэтому устанавливаем переключатель. И Создаем продукт. Продукт у нас создан. После этого, опять же, вот у нас есть модуль. Мы, вот здесь есть элемент памяти. Мы по-прежнему имеем возможность перезабить какие-то значения. А что теперь здесь нужно делать? Теперь здесь разработчик, вот получая готовый продукт, может идти и привязывать свое приложение, учить его работать с Компонентами, с продуктом и с элементом памяти. Да, грубо говоря, он мог это сделать и раньше, но, допустим, у нас он уйдет делать это сейчас. А как привязать? Мы переходим, используем, переходим сразу в API. Так, ну, допустим,. Ну вот, GRD-фича-логин. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на API. Вот запросы, просто еще раз подчеркну. Вот есть GRD-фича-логин. Это то, что нам необходимо сделать для того, чтобы получить... Для того, Это не нам, а защищенной программе необходимо сделать, чтобы получить возможность читать данные в элементе памяти или писать. То есть у нас возвращается дескриптор сессии, при успешном выполнении, опять же, но нам здесь нужно задать фича ID. То есть это как раз-таки, возвращаемся в Station, это как раз-таки вот этот номер, который мы забивали. Соответственно, если фича протухла, ну, в данном случае она у нас вечная, да, у нас она без ограничений, если бы она была ограничена по запускам, по по времени, то э, логин бы удавался, и дескриптор сессии бы вырабатывался, если фича не протухла. Дальше, как только мы сделали фича логин, мы идем в, ну, допустим, в memory read. Опять же, на слайде я уже это показывал. Указываем дескриптор сессии, уникальный идентификатор элемента памяти. Это у нас вот здесь, в данном случае номер 3. Вот он. Указываем пароль, но мы его не задавали. Ну и дальше, что читаем, вернее, откуда читаем и какого размера. И переменная, в, счит... в которой нужно производить считывание. В случае с чечением, ровно та же история. При этом дополнительно еще есть режимы записи. То есть есть просто а, замена данных в ключе, а есть, а, скажем так, шифрование ну, назову это громким словом шифрование, в зависимости от того, что в ключе уже есть. То есть это возможность не просто, скажем так, не просто записать данные, а, а записать их в измененном виде. То есть, когда данные записываются, они по, по методу XOR складываются с теми данными, которые уже есть. И таким образом получается, что, записыв... То есть, что данные, которые записываются, и которые, например, злоумышленник может увидеть, когда, когда вот подсматривает ZPO, за там, протоколом обмена, например, эти данные уже будут... в ключе будут уже другие данные они будут видоизменены в зависимости от того, что в ключе уже было до этого. И мы сейчас на этом не будем останавливаться. Так, предположим, у нас к продукту уже все привязано, уже есть алгоритмы встроенные, чтение, запись, логин. Нам нужно теперь создать заказ. Мы создаем заказ, опять же, мы включаем режим тестирования, если нам нужно... Ну, например, если в случае с программными лицензиями просто, с программными лицензиями, просто не пожечь купленные лицензия, а просто потестировать, поиграться, мы включаем этот режим. Указываем покупателя, ну, физик, юрик, можно тут, даже тут его сразу создать. Указываем покупателя, если это необходимо. Можно вместо покупателя указать какой-то просто айдишник левый. Покупателя лучше указывать, потому что потом будет проще искать в Garden Station заказ. Заказ и, соответственно, данные по ключу. Срок действия. Вот это, кстати, момент, который... Тут небольшая ремарка, отвлекусь от элементов памяти. Это функциональность, которую нам, видимо, нужно будет немножко подизменить, потому что почему-то все воспринимают, ну не все, но многие воспринимают, срок действия заказа как срок действия, скажем так, лицензионное ограничение по времени. Это таким не является. Это именно срок действия заказа. Если человек не смог клиент или продажник, например, или ваш партнер не смог получить заказ, не смог воспользоваться, или, давайте так, не воспользовался заказом в отведенное время, то это заказ становится недоступным. То есть, это за заказ, грубо говоря, лицензия на, сер, на сервисе Garden Station хранится заданное количество времени. Дальше, давайте на этот раз сегодня... Попробуем прошить аппаратный ключ. Обычно мы работаем с программной лицензией, но ну, в этот раз попробуем с аппаратным. А CRM ID указываем, если нам нужно, опять же, связать заказ с заказом в ERP-системе. В CRM-системе здесь это особенно актуально. Указываем, опять же, комментарий, который виден только в системе Garden Station. Клиенту он не уходит. И вот мы подходим. К продукту, который мы сейчас будем отгружать. Несмотря на то, что у меня роль проставлен администратор, ну, давайте взглянем на данную форму с позиции менеджера по продажам. Вот он добавил продукт, вот а, продукт добавился, вот его составные части, открываем фичу, открываем компонент, здесь менеджер ничего не может менять, это вот как разработчик или продукт настроили, вот так это и будет отгружено. А, и теперь память у меня память... да, я когда создавал... мы когда создавали, мы ограничивали возможность редактирования, а вот в памяти, которую я создавал, я не ограничивал. А давайте посмотрим, я смогу сейчас ограни... Я имею в виду ограничение на редактирование. Давайте посмотрим в памяти, я смогу сейчас отредактировать. Кастомная память 3. Наверное, уже не смогу, потому что как раз таки продукт уже есть... Да, продукт уже используется, верно. А, в продукте мы сейчас попробуем поменять, да, ну, и надеюсь, у нас сейчас все получится, меняем, и переходим обратно в заказ, вот у нас уже создан, да, а здесь вот как раз пример, о котором я говорил, у нас продукт или разработчик или кто-то, кто отвечает за процесс лицензирования, решил, что, ну, или даже, даже давайте по-другому скажу, что система продаж, подразумевает возможность для менеджера по отгрузкам менять значение. Ну, то есть, допустим, вот это значение, это, э, не знаю, там, вот. ПО, допустим, сканирует страницы. Вот это вот количество страниц, которые можно отсканировать. Вот это, вот, вот это лицензионное ограничение. Вот сколько пользователь купил, столько здесь и прописывается. Стало быть, пользователю нужно дать... Именно то значение, которое он купил. Понятно, что автоматизировать это, заранее забить, какое-то справочник значение не получится, поэтому здесь дано по нашему бизнес-кейсу: здесь дана возможность менеджеру по нагрузкам это значение вручную менять. Естественно, тут можно указать только число. А вот значение строка, которое не должно ни в коем случае быть изменено, оно вот жестко прибито к Его заменить не могу. Опять же, если вот. Нам нужно дать какую-то справочную информацию. Опять же, число строка – это параметры, которые разработчик или продукт сами называют. Мы, мы, и вот я создал параметр, который называется число. Параметр, который называется строка. Естественно, здесь может быть что-то более подробное. Но дополнительно, чтобы дать еще какие-то комментарии, еще какую-то помощь оказать менеджеру по отгрузкам, я еще могу забить комментарий. У нас описание числа, описание строки. Если мы перейдем в память… Извините, что я выбрал именно такие значения, такие, вернее, строки. Вот, есть описание числа, описание строки. Я здесь могу, при создании элемента памяти, я могу указать чего угодно. Любое описание, оно используется исключительно для внутренних сотрудников, никто вовне не увидит. Ну, на самом деле, все. Вот, как только менеджер по отгрузкам настроил лицензию, как нужно. Опять же, он может настроить, может не настроить. Это уже зависит от конкретного бизнес-кейса и от конкретного процесса вашей компании. Как только это сделано, мы подтверждаем заказ. Подтверждаем заказ и переходим на форму прошивки ключа. Ну, ключик у меня уже вставлен. Нажимаем «Прошить». Вот, лицензия прошивается в ключ. Теперь. Все, этот ключик можно отдавать клиенту. Теперь мы переходим к тестовой программе. Мы ее запускаем. Очень примитивный, на самом деле, пример, просто чтобы показать как раз-таки три, три процедуры. А у нас прежде всего нужно сделать логин. Логин на фичу номер 0. В ключе. Вот. У нас ключик номер и фича номер. Логин прошел. Теперь мы получаем возможность прочитать данные из элемента памяти номер 3 вот у меня здесь есть нижник, который я могу я, я забиваю параметры вот То есть фича у меня номер 0 а, и memory номер 3 это а, read-write пароли у нас установлены на 0 мы читаем данные вот у нас прочитался про, прочитался первый параметр только первый потому что так установлено то есть читается только первые 10, получается, 9 байт. Так. Теперь мы, мы, я хочу поверх этих данных... Опять же, да, важный момент. Смотрите, почему у меня здесь вывелось именно так? Ведь в хекс-редакторе, в бинарных данных, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 будет не, выглядеть по-другому. Потому что у меня в, в этой программе, в примере, у меня... Ну, скажем так, я сам интерпретирую эти данные. То есть я читаю, исключая, я читаю именно ХЕКС-данные. А дальше я, уже, я понятия не имею. Что там за данные? Вернее, ни API гордантовское, ни ключ понятия не имеют, какие, что, что там на самом деле лежит за значение. Там просто некий, некий бинар лежит. И, соответственно, уже и разработчик, встраивая API, в свою, в свою программу, уже самостоятельно этот бинарь интерпретирует. То есть здесь у меня интерпретировано э, считываемые данные как число. А можно интерпретировать как строку, как что-то другое. Короче говоря, это тоже важный момент. В ключе данные не лежат в виде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не лежат, они лежат в виде бинаря. И теперь э, запись в память. Я хочу записать поверх этого значения э, слово changed. Вот. У меня запись прошла, теперь мне надо прочитать, что там получилось. Я читаю и обращаю ваше внимание, что у меня получилось. У меня не получилось чисто changed. У меня получилось changed 89. 89 – это остаточное значение. Ну, из, потому что я, я переписал данные просто поверх того, что у меня в ключе было. А теперь возвращаемся в Garden Station. И, ну, давайте проведем обновление, например, лицензии. Хотя, опять же, да, я могу сейчас отгрузить еще элемент памяти, еще дополнительный продукт в элемент памяти, то есть в, в лицензию. То есть можно, на самом деле, играться как угодно. Я хочу, вот, я знаю, чего я хочу. Я хочу открыть заказ, и я хочу, допустим, обновить лицензию. Обновить лицензию в ключе. На всякий случай напомню просто, как это работает. Добавляю продукт, но на этот раз какой-нибудь какой-нибудь уже другой. 0, память 3. Хотя давайте добавим тот же самый. И здесь я хочу, допустим, поменять значение. Или даже оставить то же самое. Давайте оставим прям, прям то, то же самое значение. Оставим. То есть я данные уже переписал, они у меня другие. Но я отгружаю ключ. Кстати, вот в данном случае уже не важно, я использую режим дополнения или нет. То есть На всякий случай напомню, что режим дополнения – это установка, это, скажем так, указатель на то, что надо при записи вот этой лицензии сделать с данными, которые уже есть включены, со всеми данными продуктами, фичами, элементом памяти, вообще со всеми данными. Если я включаю режим дополнения, у меня данные, которые указываются на, на этой форме, они прибавятся к данным, которые уже есть в ключе. Однако на элемент памяти это никак не распространяется. И это очень важный момент. Ни GARDAN Station, никакая любая система не имеет ни малейшего представления, что программное обеспечение записало в ключ. Вообще эти данные не пробрасываются в Garden Station, никакой синхронизации не происходит. То есть если я сейчас просто э, отгружу продукт, вот этот, давайте его отгрузим, вот он создался, теперь э, возьмем, так, что-то я какую-то ерунду сейчас сделал, надо было на рабочий стол принести, я зачем-то копирую. Э, берем активатор, проверяем обновление, вот у нас есть для нашего ключа, применяем их, А, а что же у них сейчас все-таки будет включаться? Будет описано то, что нужно. То, что мы как раз записывали. Вот. А данные, обращаю ваше внимание, они потеряны. То, что наша наше ПО писало, безвозвратно потеряно, потому что мы накатили лицензию новую. И, соответственно, если я что-то хочу писать, мне надо переписать, это просто будет заново. А возвращаясь опять же в Garden Station, а еще раз проговорю про а, память с разной типой, с... с параметром действия то есть мы когда создавали у нас есть параметр действия установка то есть если я сейчас создам а теперь допустим я хочу создать элемент памяти с, другим, с другой установкой с, Например, с установкой типа удаления мне не обязательно создавать не обязательно я могу короче говоря создать абсолютно любой продукт Uh, указать там uh, элемент памяти номер три, типа установка, и отгрузить его. И этот и, uh, элемент памяти с типом удаления вышибет оттуда все, что у меня сейчас есть в ключе. Не все, что у меня есть, а элемент памяти, который есть в ключе. О чем я хочу сказать? О том, что uh, элемент памяти штука глобальная. Она и в Garden Station, она глобальная, и может быть в нескольких продуктах, так и в ключе она глобальная. То есть это единая ячейка памяти, которая в целом-то не привязана к продукту и не привязана к фиче. То есть она лежит особняком. Да, она отгружается в рамках продукта, и продукты вот в процессе отгрузки ну, влияют, потому что все-таки отгрузка происходит внутри продукта. Но элемент памяти – штука глобальная, и поэтому писать данные, не обязательно же логиниться на фичу «0». Можно на ну, вообще любую фичу, которая, вот где я отгружал, да? У меня здесь фича номер 0, продукт номер 20. Мне ничего не мешает отгрузить другую фичу, вообще в другом продукте, и тем не менее, все равно читать и писать данные в этот элемент памяти. Вообще ничего не мешает. Поэтому, еще раз, мысли, которые я хотел донести: что элемент памяти это штука очень глобальная. Они, они вложены в продукт, вот как показано этой структуре. Именно распространяется сразу на все и лежит особняком. Коллеги, на самом деле по элементам памяти здесь, я думаю, все. Готов перейти к вашим вопросам. Опять же, если есть, призываю вас, если у вас есть какие-то предложения на, на тему того, как вы бы хотели работать с памятью, вот буду рад их получить. Сейчас давайте перейдем к вопросам. А есть полный SDK для реализации собственного программатора с этим новым э, функционалом. Есть, ну, Называется не SDK, есть SLK. Да, это некий аналог SDK, в нем как раз-таки протектор входит, и API входит, и, между прочим, REST API для взаимодействия с системой GARDAN Station. То есть, да, конечно. А, ограничение по времени, как осуществляется внутри таймера, ну, у меня ключ, который я сейчас использую, это просто SignNet. А, но да, если мы говорим про э, ограничения по времени, просто там, по сути говоря, очень, скажем так, в, внизу в, вот, в базовых технологиях все построится на, на, на тех же принципах, что и SDK. То есть есть компонент, давайте я включу демонстражку на всякий случай. А, то есть есть компонент который, как я сказал в самом начале, компонент представляет собой несколько крипто-алгоритмов. Это AES-ключ, но ну, то, что доступно для, для разработчика, это AES-ключ и это ECC. То есть для ECC вот открытый. Если мы перейдем в, в документацию... Так. Вот, кстати, Александр, а, вот... Гардан ссылка можно скачать по ссылке, хотя у меня ваш e-mail есть, я вам пришлю. Вот Гардан там весь инструментарий. А в... Это я сейчас отвечаю на вопрос про ограничение по времени все еще. Вот у нас есть API, есть, понятно, фича логин. И есть а... вот, верифай, вот, вот, вот пошли криптоалгоритмы. То есть Первые два – это Encrypt, Decrypt, понятно, это AES-128. Фича Sign и фича Verify и Digest – это ECC-160. То есть каждая фича, каждый компонент имеет два алгоритма. По секрету скажу, что на самом деле их там побольше, но вот доступно для использования только два. Поэтому на алгоритм AES-овский вешается, как и в случае с SDK, ограничение по времени, и от этого зависит, будет ли проходить фича-логин. Если батарейка, в ключе есть батарейка, она следит за тем, когда эта дата наконец-то протухнет в лицензии. Как только дата протухает, все, алгоритм шифрования перестает работать, и фича-логин, естественно, не проходит. То есть да, ответ на ваш вопрос о ограничении времени как осуществляется внутри таймер. Да, внутри таймера. То есть, естественно, ограничение по времени актуально только для ключей с батарейкой, либо для программных ключей. Кстати, я об этом не сказал, но для программных ключей, ну, логика вот работы, вся та же самая, единственное ограничение, опять же, у нас сейчас выпущена такая бета-версия, такая бета-плюс-версия, в программных ключах сейчас недоступна запись данных, только чтение. Но это вот готов посыпать голову пеплом, мы это сделаем обязательно. Александр, как-то вот что не вебинар, вы меня спрашиваете про JS-264. А, нет, этого алгоритма в новой системе нет вообще нигде. JS-264, он есть только в, в SDK. Хотя, я думаю, что мы можем, если он прям так жизненно необходим, я не думаю, что это будет как-то сложно, сложно его добавить, потому что разговоры про... А, ну ладно, расскажу. Про а, кастомизацию компонентов, в том числе криптоалгоритмов в них, у нас внутри ходит уже достаточно давно. То есть в, вот в рамках как раз этой задачи, почему бы и не реализовать там JS264. А, запись ключей с браузера, выполнена через плагин к браузеру? Да. А, есть специальный сервис. Да, а, у нас демонстрация работает, отлично. А, называется Gardant Control Center. Вот он у меня открыт. Это... А... Сервисочек, который крутится у меня вот на, на компьютере, он, во-первых, отвечает за, за возможность прошивки ключей. То есть на любой машине, с которой вы хотите прошить аппаратный ключ, на, на любой машине должен быть установлен этот сервисочек. Grand Control Center. Дополнительно здесь, ну раз уж мы его затронули, это еще и сервер сетевых ключей. Здесь можно, ну у меня ключ, для нас в случае локальный. Здесь можно просматривать, какие... Сессии к этому ключу сейчас, то есть кто с других компьютеров, на которых установлена защищенная ПОП, подключился к моему и отжирает сетевую лицензию. Я могу просмотреть. А... Нет, к сожалению. Ну ладно, я сейчас про ГЦЦ, вы меня зря спросили, я сейчас же могу рассказывать еще около часа на эту тему. А это вот. Поэтому для прошивки ключей, да, нужно будет установить кардант control center. Вот он, он входит в кардант SLK, в инструментарий. Какое количество циклов перезаписи выдерживает память аппаратного ключа? Ну, там, как правило, от миллиона. То есть это вот то, тот порог, который устанавливает производитель. Чипов в смысле. Защита для Netcore планируется? Защита для Netcore есть... Как и в случае с API, так и... Причем недели две назад всего сделали автозащиту. в Protection Studio можно будет защищать Netcore. А, извините, Netcore. Да, да, да, все правильно, Netcore. А Приложение написано на, на Netcore. Автозащита по, под Linux. Так, у нас она тоже есть, автозащита под Linux, именно для Netcore только. Владимир, что-то я засомневался немножко в своих данных. Давайте я вам напишу подробнее чуть-чуть позже. Потому что NetCore-то мы точно поддерживаем, а вот Linux-версию. Надо перепроверить. Пока следующий вопрос. Gardant армор работает. Не очень понимаю, что заставило вас в этом усоптиться. Gardant Армор работает. Gardant Армор в... Или вы имеете в виду в связке с этой системой? Если в связке с этой системой, то у нас есть отдельный утилит, называется Guardant Protection Studio. По сути говоря, это тот же Armor, а только Armor он э, находится в СДК. А Gardant Protection Studio находится в новой системе, в, в, в СЛК, и она более заточена для как раз-таки работы с компонентами, продуктами, вот не с алгоритмами шифрования, а именно уже с такими э, бизнес-объектами. Но, конечно, Gardant Protection Studio, как и любой протектор, э, вообще никак не связан с элементами памяти. Они их не используют, они их игнорируют. То есть для э, про про протекторов элементов памяти просто не существует. Коллеги, ну что ж, если вопросов больше нет... Я предлагаю на этом закончить. Всем спасибо большое. Если вопросы вдруг появятся, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки. Вот их ее контакты на экране. Всем большое спасибо.